Знаешь, много видео про iPhone 8 не бывает. Привет, Apple Finder микрофона. Лично мне iOS 11 не дает покоя со своими странными мелочами, деталями, вот этими вот шрифтами. И на повестке дня у нас сегодня с тобой снова довольно крупные, я бы даже сказал гигантские заголовки в системных приложениях, такие как «настройки», «заметки», «погода» хотя в погоде там нет такого, но не суйте каких-то других опять же системных приложениях, в iOS 11 яблочники снова сделали это. Как во времена перехода с iOS 8 на iOS 9, купертиновцы вновь изменили шрифт в своей самой совершенный мобильный OS в мире. Раньше по умолчанию во все десятки использовался простой шрифт, который называется Сан-Франциско. В iOS 11 большинство элементов системы перерисовано и переделано под новый шрифт, который называется Сан-Франциско Юи, а эти самые крупные. Заголовки теперь используют. Системный шрифт Сан-Франциско UI Дисплей. Сделано это специально? Ты, Долл, что серьезно, что ли? Не, на самом деле это действительно так. Хочешь вери, хочешь не верь, но тебе придется мне поверить. Ладно, собрались. Сделано это специально, так как в iPhone 8 будет установлен новый OLED дисплей за место тех, которые используются в нынешних iPhone 7, 7 Plus и так далее и тому подобное. По моему, в нынешних iPhoneх установлены обычные LED дисплеи. Если это не так, то, пожалуйста, поправь меня со своими друзьями в комментариях. Благодаря новому экрану, на котором черный цвет смотрится по-настоящему эффектно и сочно, а также новым заголовкам в системных приложениях iOS 11, эти самые заголовки на черном экране бесконечной лицевой панели iPhone 8 будут как бы подсвечиваться, что ли, над белым фоном и контентом, который присутствует в, опять же, системных приложениях компании Apple. На самом деле это еще не все, что нам известно с тобой про iPhone 8, будущий флагман компании Apple, десятилетний юбилейный, который должен в пух и прах порвать всех конкурентов, поэтому ставь лойс, если ты хочешь побольше роликов на моем канале про iPhone 8. Ну и как у нас уже сложилась такая вот традиция, договорчик некий с тобой такой чувствуешь. В общем, если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне его сделать популярным. Все, что я попрошу тебя, это поделиться этим самым видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого. Пока.